Всем привет, вы на канале Кружка Давида и этот выпуск посвящен самым красивым и необычным экспериментам с раскаленным до 1000 градусов металлическим шаром. А перед началом видео не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие неизвестные факты о русских ютуберах. И да, кстати, можешь написать необычный комментарий и попасть в следующее видео. А мы начинаем. Первый эксперимент с канала Родион. Парень положил раскаленный шар в порох. Смотрим, что получилось. Тутри, емое. Офигеть. Второй эксперимент от Мамикса, который скреативил. Вместо металлического шара задействовал металлический куб. Смотрим. Берем наш куб, берем наш телефон и кладем его сюда. Вы ничего не видели. Наш телефон так сильно разжег куб. Следующий эксперимент из канала Китай Бугага. Где раскаленный шар побывал в зубной пасте. И стакане с водкой. Шарик уже раскрылся до температуры 1000 градусов. И пора положить его в зубную пасту. Смотрим. Ребята, посмотрите, мне кажется, именно так выглядит дымящий пукан любого хейтера. И водка прямо сразу же, мгновенно начала кипеть. Последнее видео от Павлика Павлика он трогал раскаленный до 1000 градусов металлический шар своей рукой. Блин, бесстрашный парень. Все, что мне нужно, это взять шарик и всего лишь все убросить его. Бросаем. <звы> О нет, он начинает прожигать. А, я катаю его. Я надеюсь, что он не прожжет руку, потому что это будет очень страшно. Все, уже очень горячо. Столик, прайс, столик. А на этом все. Не забудь написать коммент. И в следующем ролике тебя уйдет тысячи зрителей. И поставь лайк за наши старания. Пока.